Mm. <music> После резких высказываний главы JP Morgan Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту мошенничеством, курс биткоина упал до минимума. На конференции инвестора в Нью-Йорке Даймон выступил с заявлением, что криптовалюта удобна для использования только торговцам наркотиками, убийцам и людям, живущим в таких местах, как Северная Корея. А также добавил, что уволит за секунду любого сотрудника JP Morgan, если тот начнет торговать биткоином. Сам биткоин, он возник в 2008 году, когда впервые с сатошино опубликовал свою первую статью. А, уже прошло 7 лет. Из 2008 можно было говорить, там, есть ли будущее. <связать> Сегодня это уже настоящее, это уже есть. Если говорить про дальнейшее развитие данного рынка, безусловно, рынок будет развиваться многие прогнозы, многие страны внедрять данную технологию. В этом месяце курс биткоина снизился на 16,5% и продолжает падать. Однако с начала года цифровая валюта подорожала в 4 раза, достигнув максимума, вблизи отметки в 5000 долларов. Криптовалюта становится все актуальнее, потому что биткоин с каждым днем там растет, а сегодняшний день он резко упал, и у большинства вызывает это огромные вопросы. Почему он так резко растет, почему за буквально полгода он вырос в Четыре раза, почему он стоил там практически 5000 долларов, хотя когда-то там один биткоин был равен одному доллару. Не так давно Народный банк Китая полностью запретил ICO, признав данный процесс незаконным. Китайский регулятор планирует закрыть внутренние биржи цифровых валют. Регуляторы США и Гонконга в процессе изучения этого явления и его потенциального влияния на рынки и экономику. Что касается России, Минфин планирует разработать закон, регулирующий сделки с криптовалютами до конца года. Лилия Кашфарова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.